все скомпоновать, угу. идея такая, значит, надо, ну, например, железо превратить в мелкий-мелкий хорошок и его растворить в воде. Ну, сколько растворится, ага. то есть насыпать и вот, перемешивать, постепенно вот, потом профильтровать и оставить. Вот. Дальше у меня был такой образ, вот, как вот банка стеклянная, Значит, в нее наливаешь вот эту воду, потом два электрода таких полукругу по банке здесь они значит в торцах диэлектриком а здесь ну металлические к ним провода и потом вот так получается раз два то есть включаешь выключаешь то есть постоянный угу. ток а эти электроды два. они в воде находятся Да, да? они ага. просто в банке вода идет выше электрода угу. Вот, как вот у меня все: раз, два, раз, два, раз, два, раз. То есть вот, получается семь раз, uh -huh. и так десять раз надо сделать, потом убираешь и. А вы не водой. кто вам дал эту информацию, не, не, не спрашивали, не да? Вот. А еще скажите, какой у вас вопрос был, потому что мы начали только уже с описания, что вы, что Значит, вы чтобы. Что, мы, значит, что нет, надо, вот я хочу сделать запрос значит, тому, кто в этом понимает может дать ответ. Значит, мне надо сделать на воду, но не а, такую воду, куда опускают магнит и как бы а, а, а такую, чтобы вода а, сама, вот ее, ну, условно скажем, молекулы, кластеры, выстроились таким образом, чтобы вода была как своего рода магнит, угу. ну, какое-то время, чтобы она угу. сохраняла такие свойства. То есть вот, вот так объяснил, спросил понятно, нет, было-то понятно. Угу. Вот, а дальше я стал ждать, а, что будет. Да. А вот образа никакого больше не было, вот кроме того, как вот с водой именно, да? Вот образ был то, что надо в порошок. Угу. И туда, и это, ну, условно, скажем, это, как бы, условно, мне так было, что это долго. Ну, долго, я не знаю, какое, какое время, значит, uh -huh. надо так, чтобы, но не нагревать. Uh -huh. То есть холодную воду, значит, ее вот как бы перемешивать, перемешивать, чтобы uh -huh. максимальное количество в этой воде растворилось. Потом, значит, ее профильтровать И дальше вот, вот такая вот банка, то есть вот, вот образ прямо, вот, вот стеклянная uh -huh. банка вот такая вот круглая, у нее сначала у меня как бы был образ вот сверху снизу, потом он повернулся вот, что два электрода именно вот по банке вот так. Uh -huh. С одной стороны, с другой. Вот. и дальше вот, вот, вот именно вот так, uh -huh. вот так все время было чук-чук, чук чук чук семь uh -huh. вот, раз. Я спросил сколько раз? Мне говорят, десять. Вот десять раз надо вот так вот сделать по семь раз. Uh -huh. Понятно. Хорошо. Вы были в какой, в каком зеркале, скажите? В большом. Правый справедлив. Правый, да. Ага, хорошо. А по, так, по ощущениям, по энергетике, были какие-то физические, может быть, ощущения какие-то были во время? Ощущения больше были то, что какое-то состояние вот.. Может быть, напряженности, что я как бы, постоянно меня выключала. Как бы вот я вот все тут вот, вот идет, идет, потом я так раз вырубаются. опять идет, идет, идет, опять. То есть я пытаюсь сконцентрироваться. И вот это вот у меня повторялась эта картинка, она повторялась много раз. То есть это не один раз, а вот она много раз так повторялась. Хорошо. Я и спрашивал еще, и так, ну вот, такое. Спасибо. Скажите еще, что вы когда заходили в правую спираль, вы задавали вопрос, просто не проговорили первый раз. Да, значит, во-первых, первый вопрос, это можно ли такую воду получить после того, как я сам запросил, ответ был да. Вот, и дальше вот это вот... Как метроном тык-тык-тык, это э, четко у меня было, что это плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус и плюс останавливалось. То есть это не включить, выключить. Mm -hmm. То есть это, судя по всему, плюс-минус, это раз это постоянный тон, значит это две э, обкладки на одном плюс, на другом минус. А потом они меняются, идет. То есть плюс, теперь минус. А там минус был, стал плюс, то есть вот это вот uh -huh. плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Потом какое-то время он на плюсе стоит, потом, судя по всему, надо его выключить и опять идет. Плюс, минус, плюс. И вот так вот, э, такой, таких циклов в 10 раз. Uh -huh. Вы потом были в каком зеркале еще? Ну, после большой спирали а, вы перешли... После, после большой спирали я перешел э, в горизонтальный э, в длинный в длинное зеркало. Да. Угу. И, и там... в нем у меня вот, как бы, в некотором роде продолжалось вот это уточнение. То, что, что важно, и именно важно э, отметить, что это не включить-выключить. Угу. Это именно меняется, как бы, полярность у угу. этих обкладок, то есть она меняется, и что а, вот именно и в, в самом зеркале, когда я был в большом, что у меня именно так и был плюс-минус, у меня даже не было такого, что это включить, выключить, угу. а вот именно вот шел, в голове шел именно плюс-минус, угу. плюс-минус. Хорошо, спасибо. Ну а ощущения в, в горизонтальном? Отдых или... Ну, я пытался несколько раз, как бы вначале дал команду, что надо, как бы, типа, релаксация, гармонизация а потом у меня вот это, вот, поскольку я, как бы, здесь не уточнил, у меня постоянно... Mm. Потом я опять говорю, все, давай, опять релаксация, потом опять через некоторое интерпрет. Понятно. Хорошо.